Всем привет, с вами Супер СуперСоник. 2021 год уже давным-давно закончился и наступил 2022 год, а это значит, что можно уже потихоньку приступать к третьему сезону. Скоро будет игра «Пять ночей с игрушками».